Расслабим наши стопы, раскачаем наш корпус, расслабим плечи. качаем себя из стороны в сторону. Смягчите ваши колени и, конечно же, подберите ваш живот. Движения спокойные. Просыпаемся утром. Делаем шаг шире. Разворачиваем носки на 45 градусов и переносим вес в одну сторону. Опираемся рукой на колено и удлиняем бок. Переходим в другую сторону. Тянем внутреннюю поверхность бедра. Опускаем руку на бедро и тянемся за рукой вверх. Возвращаемся в центр. Снова переходим на другую ногу. Разворачиваем корпус к прямой ноге. Слегка отводим таз назад. Наклоняем корпус к прямой ноге. Прямая нога на пятки. Вспоминайте, есть такая детская игрушка. Петушок клюет зернышки. Вот у нас корпус работает таким же образом. Разворачиваемся в другую сторону. Слегка отводим таз назад, наклоняем корпус к прямой ноге, прямая нога на пятки и на выдохе опускаемся вниз. Возвращаемся в центр, ставим стопы параллельно, отводим таз назад и работаем руками. Руки вверх-вниз. Теперь по одной, правая, левая, как будто маршируем. Спину держим и пресс держим, не забывайте об этом. Уведем руки назад, вытянемся руками, плечи потянем от шеи, шею, удлиним шею. Теперь округлим верх спины, чуть-чуть подкрутим таз и разведем руки в стороны, соберем лопатки. Продолжаем также круглая спина, прямая спина. Постарайтесь почувствовать, что руки у вас не перенапряжены. Вот вы держите шар, но он легкий. И чувствуйте, как согреваются мышцы вдоль позвоночника. Просыпается ваш позвоночник. Круглая спина, прямая спина. Последний раз также. И расслабились. Поднимаемся вверх, вниз. Опускаем руки на колени. Снова круглая прямая спина тянемся за рукой как будто плывем остаемся в приседе работают руки как будто бы плывем кролем взглядом следим за рукой и стараемся контролировать колени и таз не сводите колени круглая спина прямая спина еще раз круглая спина прямая спина опускаемся вниз и переходим в выпад глубокий. Впереди пятка под коленом. Стараемся растянуть мышцы области забедренных суставов. Бедро впереди тянем. Меняем ногу, другая нога, держим. Возвращаемся и садимся на пятки, тянемся. Теперь опускаемся на предплечье. Выпрямляем одну ногу и начинаем ее поднимать. Вот здесь будьте внимательны, живот подтянут и поясница не раскачивается. Нога поднимается невысоко, мы будем чувствовать ягодицу и низ спины. То есть сейчас мы делаем акцент на нашу спину. Прорабатываем мышцы вдоль позвоночника, укрепляем их, растягиваем. Другая нога, поменяли. Другая нога, увели ее назад и от пола до прямой линии. Еще один раз также. Я уверена, что вы не заметили, как пробежали 5 минут. Садимся на пятки, тянемся. И если у вас времени больше нет для зарядки, то я желаю вам хорошего дня. А мы продолжаем. Садимся на ягодицы, раскрываем наши колени, локтями упираемся в колени. И растягиваем внутреннюю поверхность бедра и низ спины. Помните, что вы все время контролируете мышцы пресса. Подтягиваете попок вовнутрь. Теперь вы уводите руки назад, стопы ставите параллельно и раскачиваете таз вправо-влево. Растягивая ваши бока и в то же время контролируя мышцы пресса. Не заваливайтесь на руки не заваливайтесь на плечи последний раз также теперь мы уводим корпус чуть-чуть отклоняем назад удерживаем положение вырастаем корпусом вверх наклоняем его вперед держим пресс колени слегка раскрыты возвращаемся вверх стопы параллельно округляем поясницу уходим назад поднимаемся вверх раскрываем колени и прямой спиной тянемся вперед если чувствуете что тяжело опустить руки на затылок вперед потянулись И еще раз также круглая спина прямая спина теперь выпрямляемся уводим руки назад на локти опускаемся на локти параллельно и мы по очереди скользим правой левой ногой, Вы в то же время контролируем пресс, стараемся чтобы таз не раскачивался, будет работать низ спины, будут работать мышцы пресса, поднимаемся вверх, раскрываем колени, подбираем живот, расслабляемся, тянемся.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 вперед потянулись еще раз также круглая спина прямая спина возвращаем руки на колени и теперь делаем ногами шаг Достаем ягодицы, и чувствуйте, что сидите на седалищных буграх. Сгибаем правую ногу в колени. Левая нога прямая. Разворачиваемся в сторону правой ноги. И вот здесь будьте внимательны. Таз разворачиваем в пол. Постарайтесь снова растянуть мышцы передней поверхности бедра. Мышцы промежности. Сделаем шаг. Развернемся в другую сторону. Снова стараемся таз максимально опустить в пол. Держим это положение, возвращаемся в центр, собираем скрест на ноги, тянемся руками вперед, расслабляем спину, уводим руки в пол и начинаем растягивать бока, правый бок, левый бок, здесь мы уже замедляем наши движения, Тянемся за рукой, не заваливаемся вниз, в бок одна и другая сторона. Я уверена, что у вас все хорошо получается, что вам удается выделить время на утреннюю зарядку. И надеюсь, что вы получаете удовольствие от зарядки. Собираем стопы, нажимаем на колено, слегка приподнимаем противоположную ягодицу и в то же время тянемся ею в бок одна и другая сторона, не торопитесь, растягиваем бока, растягиваем область внутренней поверхности бедра, мышц промежности, разворачивая себя в бок, ягодицы свободные, ягодицы тянитесь в пол, еще раз так же. И остаемся в центре ноги скрестно теперь мы расслабим шею тянемся руками вверх собираем руки над головой удлиняем правый левый бок я уверена что вы не заметили как пробежали еще пять минут 10 минут в целом нашей утренней зарядки я вам желаю хорошего дня я надеюсь что вы получили заряд бодрости энергии что ваше тело проснулось а сейчас